Колька чистоганом, ты как водитель, просто водитель! Грубо можно сказать. Грубо. Это. Толпой напали просто один чувак, там у меня где-то... Хочу сказать, вам его уже показывал, как будто бы это не человек, что значит показывал. Все, ребят, теперь выезжаем. Мне осталось 900 миль. Это, в принципе, полтора дня. То есть сегодня я пройду половину. Ну, половина половины. Где-то 25%. А завтра остальное. Он чувак, написано. Ему надо на еду бабки. Я ему машу рукой, а он мне показывал средний палец. Ребят, видели, нет? Зачем то мне средний палец показывать? Что я тебе сделал? Ну, ладно. В общем... В любом случае, ребят, вот эти люди, практически все, 90%, я уверен, я вам уже говорил много раз и буду это повторять постоянно, потому что я не пошел с протянутой ручкой не стал Помогите мне на еду. А там можно бабки нормальные заработать, даже эксперименты люди проводили на Ютубе. Я пошел и пахать начал, я на стройке работал, да еще где-то работал. Ну, где я только не работал, жаль я, жаль, я тогда ничего не снимал, не показывал, Ну как-то не до этого, ребят, было. И некоторое время у меня на Ютубе не было, такой помните, потому что я был, ну огорчен, расстроен, я не знаю, обескуражен теми событиями, которые произошли со мной в России. Я не думаю, что так срочно придется покидать родную страну, поэтому, ну, вообще не до этого было. Сейчас я в себя пришел, у меня все прекрасно, классное настроение, вошел в ритм, ну, вам это все показываю, мне, я сам кайфую из того, что сейчас происходит, а тогда было тяжело. И то, я не пошел же, блин, даже не было таких мыслей в голове, чтобы пойти, а эти вот, блин, стоят хитрые. То ли некоторые с головой не в порядке, а некоторые просто хитрые, понимают. Зачем мне на работу, зачем мне на мувинг, ну, пойти грузчиком работать, да, переезда осуществлять, помогать людям. Я там буду зарабатывать 15-20 долларов в час. Сейчас 20 уже платят, когда я был 15, я 12 даже иногда зарабатывал в час. А сейчас 20 долларов в час, представляете, ребят, 20 долларов в час. Многие в России и за день сколько не зарабатывают. А они, плюс, еда бесплатная. Еда, это реально можешь пойти на фудстор или как-то это фуд... Стэмп, я не знаю, как это называется. Но, в общем, ты идешь и бесплатно вообще идут получаешь. У меня есть такие, вот среди моего окружения, ребята, которые, ну, тяжело в начале пути. И они идут, и это совершенно нормально. Идут бесплатно, идут получают. Это вопрос о том, там, о уровне жизни. Ой, ты там, наверное, на эти деньги потратишь. Что подобного? Еда вообще. Короче, ребята, подытожим. Любим трудиться, с детства привыкаем к, к этому делу. Без, э, без труда. Не вытащишь рыбку из пруда и все вот эти вот, вот эти вот поговорки изучаем. И стой только мыслью переезжаем, что мы будем пахать и мы готовы к этому. Тогда все будет четко у нас в Америке. Если мы думаем, что приедем и все само собой, сложится, все будет классно. Отметаем эти мысли, остаемся в России, в Вершов, едем там четко. Это, короче, приложение такое из Денли. Там можно добавлять своих друзей, смотреть, кто где есть, кто где едет по Америке, катается. Или по миру даже. Мне бабку там добавлен. В Таиланде. Я наблюдаю за ним и, в общем, сейчас мы встретили знаете с кем? сейчас вас познакомлю, с парнем с вот, на таком траке, это не Женька, точнее, это Женька, но не тот Женька, про кого вы думаете не из Волгограда, это из Екатеринбурга, помните? ой, с которым мы в Турции отдыхали, потом он приехал туда, со мной катался на этом траке какое-то время, потом мы сейчас живем вместе в Майами сейчас хотим дом большой один огромный снять, потом я вам обзор сниму покажу и вот, собственно, он на этом тракте. Шортов, ты че в шортах? <связываем> короче, <связываем> короче, знаете что, ребят? мы говорим вот там, в России нет времени увидеться блин, приехали в одну страну и видимся ну сколько мы не видели? Три месяца, наверное, уже не виделись, да? то есть тогда разъехались, каждый на работу все, я уехал отдыхать до этого мы тоже долго не виделись и дома мы вообще не встречаемся хотя живем в одном доме Дела, ладно, будем болтать сейчас. Вот смотрите, чтобы померить сейчас длину, мы сейчас посмотрим. Вот здесь вмещают две машины у тебя, да? Две больших машины. Ну, нормальных. Даже в месяц какие-то высокие машины. Смотрите, всего лишь на один метр. Бац! Метр и, и там полметра, да? да. Пол, полтора метра, как ты говорил. Это я к чему вам говорю? К тому, что вот эти ребята — это готовые специалисты на большой трак. То есть как только они получат права на большой трак, их можно сажать спокойно, как и меня когда-то, да? Я, хотя у меня чуть по подлиннее был, но, собственно, мне не сложно было на этом вы часто спрашиваете, а как ты после а, того, как ты никогда не ездил, сразу после школы пошел? ну, на самом деле ездил, вот на таком вот ездил и этого достаточно для того, чтобы начать на таком ездить, потому что он почти по длине такой, как вот мы сейчас выяснили единственное, высота, да, с высотой будут проблемы иногда под мосты можно ненароком заехать, но для этого есть навигатор траковый, у меня он тоже есть mm -hmm. правильно? чтобы высоту там выставлять да, если кто-то подумает вот именно этим заниматься то в них не занимайтесь. Нет, здесь это проще, потому что здесь такие дороги широкие. Да. Давай, просто... давай, самый главный, самый интересующий всех вопрос. Люди скажут, что ты не спросил. Че по бабку? Когда долго дашь. Я про это. Я про это. Тяну лямку пока. Пока да, пока должен чуть-чуть. Ну, надо помогать своим. Надо помогать хорошим ребятам, потому что. У меня не было, к сожалению, таких ребят, кто бы мне помог деньгами, когда я приехал. Но если у вас есть такой человек, то разве это плохо? это хорошо, а ты заработаешь, отдашь, а правильно? ну ладно, ну примерно хотя бы для не американского пример хотя бы примерно, не надо точно, примерно сколько можно за неделю заработать, если работать ну, на, не пахать, не У, спать. Умеренно не, не на, спать. на таких трейлерах, на инклоузах, если мы говорим, ну, да, закрытый трейлер. Чтобы то вы понимали, есть... это типа это круто. Вот когда закрыто, да. это круто. Открыто, сами понимаете. Круто в чем? Потому что тут интересные машины. Проблем нет в плане то, что завести, ничего не отваливается. Это да. хорошие машины возишь. Да. И дорогие а, машины. И дорогие, естественно, да. То есть это и интересно и выгодно. И в умеренном режиме гроза. Э, это грязно да не надо гроз, это, это. никому не интересно сколько чисто чистоганом же. ты как водитель, просто водитель ни копейки не вложил, в трак, в трейлер, ничего просто пришел, здрасте, я умею водить, вот мое водительское удостоверение ты его получил американский? грубо, грубо можно назвать, это полторы тысячи долларов это грубо, иногда можно больше, если да, ты под, под, да. как бы да. а если ты будешь спать, то будешь меньше, правильно? Да, ну еще и соответственно от сезона к сезону зависит да. рынок Да. ну как в принципе полторушку в неделю в неделю. Зарабатывал две А в и две И зарабатывал, да. Но ну, это просто, это как бы такой, даже не то чтобы минимум, но реально так вот, ну лайтово катаешься. Потому что надо, надо признать, что на этих все-таки надо, ну, пахать, правда? Да. То есть ты должен пахать. Ты не можешь так спать, ложиться, как вот я, например, да, там по 10 часов спать. Ну, я по 10 не сплю, но условно, да? Ты должен здесь прям прям-прям на полную мощь фигачить, но оно того стоит, слушайте, 6 тысяч долларов в месяц можно, да? Это да. правда? Умеренно. 6 тысяч, умеренно. И ты еще дома иногда будешь ночевать, то есть иногда будешь домой приезжать. Ты не приезжал давно, да, по-моему, уже? Я три недели не был, но да. бывает заезжаю. Бывает заезжаю, да. То есть мы так мы как бы с тем расчетом, ребята, и снимали дом на всех, что у нас никогда никого нет дома. Караватка у каждого есть, конечно, своя, но по факту мы не встречаемся дома вообще. Вот сейчас Женька нас дома. А Мы не дома, не знаю, когда был. Хотя мы уже договорились, что мы через пару недель встречаемся, устраиваем отпуск. Каждый берет отпуск на неделю. И Ребята договорились с собственником, и я сам с собой. И мы встречаемся, едем на КВС, наверное, съездим, да? КВС не был? Там? Очень хочешь, да. Сядем, поедем, скатаемся. С декабря сначала мы уже нашли сегодня дом, хотим дом арендовать большой, мы вам потом его покажем. Правильно? Знакомлю, да. Ладно, будем болтать. Пойдем чай бахнуть, да? Пойдем. Короче, ребят, смотрите, у Женьки тут холодильник, микроволновка, реально, как у меня все. Офигеть. А, а где ты? Чайник на жизнь, да? А, чайники. А где ты взял, кстати, такую штучку за, за крепляшку? А это я очень долго искал, и мне мексиканская женщина подсказала: так тебе нужна защита от детей, а, -а, -а, -а. Нормальная тема. Но ну, у меня я подарю, У меня hesitate. Да, давай. Она клеится, да? У да? меня вроде не открывается, но пускай будет. Иногда бывает. Знаешь, да, когда да. на ложь, чем в двери, она эта. Марин, микроволновка. Я тоже с трёпами, кстати, стянул. И вот, вон, и кровать, видите, нормально. Стоит. Инвертор, да? А, сейф даже есть. Да. А что сейф ты берешь и утаскиваешь Не-не-не, он закреплен. А, так а он с... закреплен с... так? Да. да, нормально. Смотри, и у тебя вот там кровать нормальная, ты в полный рост спишь. Вот а, это да. голова здесь, да, у тебя? Метра голова здесь, да? да. И вот, соответственно, у тебя шторки. Блин, классно вообще, вообще супер. Молодец. У меня потому что кровать здесь была раньше на моем траке. И было неудобно, потому что, ну, мало места. Здесь меньше двух метров, метр семьдесят, а я метр восемьдесят шесть. Недостаточно было. Классно? Классно, что, молодец. Еще здесь место есть, что-то кинуть. Да, Суп... это можно еще, сюда. Есть... Да, места вообще достаточно. Кто -то, кто -то не из супер, да. Перепрыгивать. Нормальные, ребят, нормальные условия. Ну, шесть тысяч баксов, ребят, в месяц. Не напрягаясь, вы понимаете, сколько это? Это 430-450 тысяч рублей. Ты видел какие-то такие деньги когда-нибудь? Ну, я видел. Ну, ты видел, потому что ты работал с деньгами. Но нет, свои нет, личные нет. за месяц, блин, это с ума сойти, ребят. Голова просто кругом идет. Все, ребята, поехали дальше. Женька, чайку попили, поболтали. Час целый стояли. Время много, конечно, потеряли. Но надо заряжаться как-то, ребят. Тем более, что хотим ночью сегодня подольше проехать. Так, надо радиус побольше взять, чтобы шины не ушатывать. И все, поехали дальше. Сегодня планирую еще часа 4, может быть, 3 проехать, сколько получится. До сна локбук, в принципе, у меня... А, у меня локбук 2 часа есть, поэтому 2 часа. Я, кстати, ребят, не нарушаю закон, локбук не, с... не сматываю. У меня и нельзя его, этот локбук именно мой, нельзя сматывать. И его преимущество в том, что... И на вейсейшенах, на весовых, офицеры знают это, что его нельзя сматывать, и поэтому к тебе будет соответствующее отношение, как к законопослушному гражданину. Понимаете, да? В общем, ребят, встретился с Иваном с другим еще с одним нашим другом я вам уже его с ним уже знакомил вас Хотел сказать вам его уже показывал как будто бы это не человек что значит показывал ну в общем вот так вот эти трейлеры выглядят внутри смотрите здесь даже есть такая вот штучка открывается так вот он конусом сделан и две машинки сюда вмещается вот раз машинка и вторая машинка сюда вас вторую машину и все красота правда и вот по две машины ребята возят. Что Женя, что второй Женя, что вот Иван. Нормально? Помните, типа такой, как у меня трейлер, но это такой простенький, дешевый, потому что, видите, весь, весь деревянный такой, он разваливается немножко. Но, в принципе, в принципе, нормально. Все, Ванька немножко стесняется, он говорит, я сегодня не готов, не хочу сегодня в блогах в участвовать. Хочу вам что-нибудь новенькое показывать, ну, с моими друзьями знакомить, ребят просто машины, просто дороги не очень же интересны, но вот видите, не все такие активные ну и ладно, поехали дальше, поболтали, чайку попили, кофе напоил, печенками угостил или печеньками, как правильно, вы все время меня поправляете поехали дальше, Ваня в одну сторону, он поехал в Чикаго, а я поехал во Флориду сегодня еще еду, завтра, в принципе, уже буду во Флориде, сегодня вечером даже там буду все, ребят, начинаем разгрузку, отдыхаем в выходные и снова за работу и потом уже, получается, мне еще недельку, потом у нас встреча с друзьями большая в Майами и потом я еще недельку еду, и все, я лечу в Доминикану, потом в Таиланд, еще куда-то Новый год встречаю, короче, начинаю праздновать вот, смотрите, ребят, Ваня что делает, и Ваня тоже этот ролик посмотрит и поймет видите, у него задние колеса, сейчас я вам продемонстрирую, они лысые, во внутренней части, видите, во внутренней части они лысые, знаете почему, потому что вот так делать нельзя у тебя здесь три балки идет, поэтому очень чревато последствиями Вот такой выворот в 90 градусов Надо брать большую площадь разворота, чтобы шина не съедала Тем более груженным. Поэтому, ребят, очень заметно, когда ты смотришь на водителей Кто собственник, а кто работает на дядю Потому что, когда ты собственник, ты будешь беречь свой трак Будешь брать огромные, огромную площадь для разворота В общем, не гонять и так далее, и так далее А когда ты на дядю, тебе пофигу, ты развернулся, заехал заправился, поехал дальше. А, пофигу, разберутся. В общем, ребят, вчера ночью приехал в Орландо для того, чтобы сегодня с утра разгружать машины. Кстати, я сейчас еду по парковке, поэтому я ременем не пристегнут, я имею право. Помните, Путин что сказал, когда он ехал по Крымскому мосту на Камазе, и на него написали заявление? Я еду по строительной площадке. Вот и я, ребят, еду по строительной площадке. Ну ладно, суть не в этом, а в том, что я вчера ночью приехал в Орландо, для того, чтобы с утра разгрузить машину. Но, к сожалению, с утра я ее не могу выгрузить, потому что клиент сказал, что завтра ему надо на какое-то шоу привезти автомобиль, вот этот с люстрой, которая наверху, лесус. на какое-то шоу ему надо ее привезти. Пожалуйста, может подождать до завтра? Я говорю, нет, чувак, я не могу ждать до завтра. Сегодня утро четверга, и мне нужно сегодня тебе отдавать машину, чтобы завтра уже быть дома. Но я тебе доплачу, ну, пожалуйста. Ну, в общем, можно было заморочиться машину куда-то в по Асторич, поставить кого-то попросить, ну вроде бы он попросил и 200 баксов добавил плюс за люстру он 200 баксов еще добавил потому что я начал возмущаться помните Итого того 400 баксов сверху я думаю ну окей в принципе я поехал шину менять знаете на натрели резину поменять потому что на это время тоже нужно а заниматься этим некогда было они уже такие немножко подсъеденные внутренние шины хорошо и вот я приехал на Тайр-Шап Тайр-Шап для того чтобы заменить шины в сегодняшний день не терять, такой план. Это вроде бы Мекса, Мекса нормальные ребята, они работяги. помните, я вам рассказывал уже. Трейлер. Ребята, блин, Мекса вот реально молодцы, вот вообще красавцы. Вот я буду всех ругать, кто будет, кто будет их ругать пытаться. Кто будет писать не что в Мексы, там какие-то не такие. Вон, красавцы, сразу быстро налетели, меняют колеса. Кофе предложили, пожалуйста, кофе, садись, все. И шины у них есть, я у них шины куплю, я не буду свои брать, которые у меня в трейлере лежат, пускай про запас останутся. Так, сейчас возьму ноутбук и пойду для вас ролики отправлять в Россию, чтобы человек меня монтировал. Молодцы, ребят, толпой напали просто. Один чувак там у меня где-то... Шланчик потек, который идет на подушку, где-то он перетерся, и чуть-чуть воздух уходит, сейчас починят. Еще три чувака с шинами возится. ну в общем, блин, вот это я понимаю работа. Не один американец возится, который ничего не умеет и на это уходит полдня. А сразу толпой набросили, за час все сделали, бабки получили, следующий клиент, следующий клиент. Вот так надо работать, ребят. Ребята, вот такой металлический старый у меня был, сейчас уже металлический не ставит, сейчас ставят пластиковые трубки. Такой вот ерунда у меня стояла, сейчас он все заменит, сделает хорошо. Ребята, я оплатил Вышло 718 долларов Это две шины Плюс, вот они, 245 каждый Это 490, ну и плюс, соответственно, 200 Остальное, что-то Какой-то холст Ну, это шланг вот этот он, который шипел У меня он заменил, ну, соответственно, за замену шины В принципе, я думаю, что Вполне-вполне приемлемо Пойдемте проверять Ребят, в общем-то достал я Наконец-то вот этот Lexus Который мне пришлось ждать целые сутки Давайте быстро его отфотографирую. На какое-то шоу он приехал. Сегодня здесь состоится шоу на базе вот этого отеля. Огромной территории. Отфоткаем. Что-то это люстру я не повредил. Очень сложно было это сделать, но я справился. show you pictures. So you know pictures. it was okay. Yeah, it okay. was before. Yeah. I'm just asking. It's not my car. There you go. Thank you. Oh, and uh, the keys uh, in there. Oh, uh, is it? Have okay, pictures. Oh no, I believe you. Uh, yeah. Yep. Thank you. И чаевые дала мне, смотрите, ребят, сколько здесь, где-то 100, наверное, thank you написала, где-то 100 баксов, наверное, дала, ну ладно, знаете, ребят, что неудобно, я сюда заехал, а там разворота нет, но ну, там есть для легковых автомобилей, а для моего нет, поэтому мне сейчас придется назад ехать очень долго и задом разворачиваться, видимо, поэтому она мне дала 100 баксов чаевые, вот, пожалуйста, вот эти штуки выкидывать можно брать бесплатно, видите, и стулья здесь хорошие, ящики какие-то есть, вот так в Америке делают, от часто, Yeah. hi. I have to say I'm very upset about what happened. Because on the phone they hear they promised Wednesday night and Thursday morning at the latest. Mm -hmm. That's not what happened. It's Friday and We had two body lunches. We had two airport teams. Uh -huh. So they, we had to pay for their course. It's um, not right. They need to lower the price. I'm just looking out to my dispatcher or broker. So who do I talk to? Uh, yeah that's not right. Uh, where's the key? It looks all good. Is the car key? Where's the car key? The uh, you have the car key? Yeah. It looks all good. Nine eight six seven. Nine eight six seven and who was that? Powell. Powell? Yeah. Did I ever talk to him? Hmm? I talk to you. You're, yeah. you're I'm driver, yeah. Yeah. Um, hi, Paola. Do you have your scanner? Oh, hi. Um, this is Gwen. Eugen um, just dropped off the car. We car? The Tesla 2014. Yeah, and we went with your carrier because um, we were promised it would be Wednesday night, Thursday morning at the latest. And that is not the case. We had two pickups at the airport, and we had to pay Uber big charges for that. We need the price reduced. Um, we, if you look at the board, we have, we have so you the You know, you can change to them, but we as Well, it's, it's your colleagues. I've so go, I when, I when I told you, you know, when, when we took you remember, know, Oh, so it was you. Said, yes, and it when Eugene so, yeah, yeah, yeah. told me he would be at my building at six o'clock and okay. it would in be you, two you, days. You, you, you to it, okay? The no no no no I talked to you both of you said it would be two to three days that would be that would be Thursday at the latest thirteen hundred dollars and that was that was the other thing we had another carrier that said that they were going to charge us a thousand dollars and we went with you because They were going to deliver on Friday, and we wanted the Wednesday night, Thursday morning delivery, because we had to go to the airport twice. Second, on Why would we go with you? for this because we would have gone with the other carrier that would have delivered on friday but we went with we went can i finish we went with you because you guys said two to three days maximum okay you know what i just spoke i just spoke to a friend of mine who a reduction for I want you to stand by your word and I want a reduction no, no, no, no, no, no. I understand all about karma you guys were promising If is it clear? Yeah, I'll pay the Zell. Okay, thirteen hundred dollars. done. Okay, what's the Zell? EVG. Well, EVG. I'm not recommending this service again. I'm just. It's not you. No, I'm talking to him. It's not right. In the car, the yeah. uh -huh. Ребята, ну и проблемы были. Сейчас я вам все расскажу. Сейчас она уедет, чтобы при ней... Ну, вы, в принципе, все уже слышали. Короче, это баба. Вот эта женщина, не баба, женщина, она знаете, что говорит? Она говорит, ты мне ее привез позже, ты это надо было вчера провести. А у нас по контракту есть время, я могу ей еще хоть завтра провести. Ты для да, меня должен вчера был, я говорю, я не должен был тебе вчера. Я говорю, короче, звони диспетчер. Диспетчер звонит при мне, громкую связь вы слышите. Диспетчер говорит, ничего подобного, но она говорит... Ну машину, скидку мне 300 баксов сделать. За что? Я вчера убером пользовался, ездил. Да кого это волнует? У нас по контракту есть время. Ну, короче, женщина реально странная. Мы говорим, мы не будем вам скидку сделать. Либо платить, либо не платить. Он машину забирает водитель сейчас, мой диспетчер говорит, и ставит ее на стоянку. И все. И вы тогда будете платить за стоянку еще. Да, на на на на на на Но в итоге все, перевело мне на банковский аккаунт, все нормально. Ладно, погнал дальше, времени нет. Ребят, ну что, даем Бентли. Yeah, yeah, yeah. переживает стой-стой-стой говорит yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. <laughs> говорит аккуратно аккуратно не задень колесо все знаю все знаю без вас и того ребят осталось ferrari и корвет Three key right here. Keys in the books, These are the keys in the box. Yes. Okay. I'm gonna pull it. Pull it behind me in my garage. Okay. I'm yeah. Right over there, and then come in. I'll sign the paper. I just want to see it under the light. Oh yeah. Okay, my friend. Okay. You will be back, right? I'm right there. Third house on the right. Okay. I will, I will get one key. Okay. Yeah, it's okay. Короче, он говорит, я хочу посмотреть, я у него один ключ, ребят, забрал. Пускай смотрит. Can I get your name sign? Is on the center? Hmm? the center? See that? Take a picture. It's blue. I think it's blue, but I yeah. get it off right now. What is that, gone, right? Okay, I can sign now. Okay, thank you. Okay, pal. Thank Appreciate you, have good night. Thank you. Thank you. Thank you. good night мужичок немножко поведелась ребят но 100 баксов даже дал чаевые представляете на Бентли и того же 200 баксов ребят, только чаевые 200 баксов понимаете только чаевые это на деревянные где-то 15 тысяч рублей месячный зарплата, правда нет нет okay, Yeah, все, ребят, оставил корвет. Осталось в на завтра и все. Поеду домой сейчас. Завтра доставлю около дома. Как бы мне здесь развернуться теперь, не очень понятно. Теперь нужно сдавать назад каким-то образом умещаться. Где-то еще этот мешается. Нифига не видно. Нормально. На самом деле дед молодец конечно ответственно, не бросил меня, а пошел на перекресток, встал, сейчас стоит, то есть свою машину открытой оставил, а сам пошел помогать мне. Вот сейчас мы ждем, когда загорится зеленый свет, Все, едем, нет? you!